Всем приветик. Так, тема расклада. Давайте посмотрим по поводу любви. Так. Какие будут предостережения? Давайте еще вот перевернем. Подсказка. Так, все. тут. Вот сейчас перемешаем, перевернем. Так. Подсказка у нас. Ожидание. Прямое положение. Ваши мечты осуществятся раньше, чем вы задумали. Действительно, результат удивит и порадует вас. Здесь постоянство, почет. Перевернутое положение. Вы будете удивлены неожиданным признанием заслуг и талантов, но найдется недоброжелателей, зависть которых перенесется вам на пользу. А о чем еще? Нужно знать по поводу чего. Так, здоровье. Прямое положение. Сосредоточьтесь на своем здоровье и переступите через недомогание. Будьте полны сил и энергии. Обязательно вы должны знать о своем состоянии здоровья. Вы обязаны. Вы анализы, делайте УЗИ. Смотрите, в каком состоянии сейчас у вас организм. Так, здесь неожиданная радость. Перевернутая. Кто-то пытается завладеть забытой вами собственность. Проверьте ваше состояние и проявите предусмотрительность. Так, еще. Ну что, обратите внимание. Так, несчастье. перевернутое положение. Че-то принесет весть, которая позволит развязать сложный узел. Стоит выбер... Стоит... Поберечь нервы. Вам не стоит ни о чем переживать. Главное, чтобы вы спокойно относились к любым новостям. Обстоятельства. Прямое положение. время к лучшему. Ваш личный выбор. При сомнении хороший совет друга. совет неизвестного надо проверить. Доверяю, но проверяю. Так, еще, что у нас будет? Предостережение, выбор соперниче соперничества, перевернутое положение. Предстоит полное поражение с грязными и нечестными приемами против вас. Примите достойный удар судьбы. Нужно будет обратить внимание на то, как к вам относятся люди. Подарок, награда, прямое положение. Ваше ближайшее будущее – это неожиданный подарок или высокие почести. Если вы спокойно начнете относиться к людям, вы не будете не ругаться, а разговаривать именно. И также слышать, что вам говорят, а также вы будете говорить. А не просто там кричать, а именно спокойно разговаривать, то вы сможете уже не просто, чтобы вас уважали, чтобы был почет, а вы сможете спокойно, спокойно контролировать данную ситуацию. Так, исполнение желания. Перевернутое положение. Исполнение желания мешает мелкие неприятности. Часто досады будут преследовать нас, вас. Постарайтесь рассеяться в компании близких. Возможно, неудача, они им присутствуют в жизни для того, чтобы понять, почему, к э, чему вообще идут все эти неудачи, с какой целью. Так, забота, болезнь. Перевернутое положение. Причина невозсори и обид близких кроется в их личных неприятностях и скрытых болезнях. Будьте терпеливы, идите, на первыми. Общайте себя с своими родными. Так, рискованные действия. Перевернутое положение. Вероятно потери. Соберите все долги. Не рискуйте, застрахуйтесь. Будьте осторожны. Иначе можете потерять все свои финансы. Так, давайте посмотрим по поводу здоровья. Будут какие-либо предостережения. Энергии, здоровья. Так. Дорога, начинание, перевернутое положение. Любое начинание может столкнуться с трудностями. Не рискуйте, застрахуйтесь. Постарайтесь никого не оставить в обиде. Собирайтесь начать какое-то либо дело, либо... Действия какие-то либо хотите начать. Вам надо быть всегда осторожными и старайтесь никого не обижать, ни себя, ни других. Итак, по поводу здоровья давайте посмотрим. Так, любовь привязанность перевернутое положение. Второстепенные факторы могут явиться причиной недоверия. Будьте питительны. Этим часто пользуются соперники. Так, здесь у нас речь компаньон прямое положение. Звезды пророчат выгодное сотрудничество. Будьте тактичны, базируйте его на дружбе и взаимопонимании. А по поводу здоровья что у нас? положение власть перевернутой путь к цели блокируется недоброжелателем сохраняйте в секрете намерения и вы застигнете противников расплох все ваши секреты которые у вас есть старайтесь хранить ограничение проблемы перевернуты надвигающиеся ограничения проблемы проблемы во все по помощь пройдет помощь пройдет пройдет страной. рассчитывайте на свои силы только самим себе доверяйте Помогайте в первую очередь, а потом другие. Покровительство, перевернутые, противники мешают признание и могут повалить предприятие. Стоит подумать, начать заново, или попробовать себя в другом. Если у вас что не получается, попробуйте поменять план действий. Надежда, прямое положение. Надежда исполнится. Все зависит от вас и ваших друзей. Если не срабатывают старые связи, завязывайте новые, все окупится. Вообще надо полагаться в первую очередь сначала на себя. Доверие в прямое положение. Вам доверяют ответственной работе, деньги, мышцы, за которые кроется благополучие. Не упустите шанс, вам по все. И у кого-то есть драгоценность. Это не просто вот что-то имущество, а именно это семья, дети. Надо обязательно беречь свою семью, своих детей. Так, письмо, перспектива. прямое положение. Впереди удачная полоса. Используйте свой шанс. Зависть не от обернется вам на пользу. Ну, по поводу здоровья у нас выходило вот здесь, вот где-то по поводу здоровья. Где-то здесь, вначале даже выходило. Вот оно. Кто у вас находится... В болезнях обязательно помогать. Итак, здесь у нас по поводу отношений. Что у нас в отношениях? Давайте посмотрим отношения. Супружеские узы, прямое положение. Взаимные интересы углубят взаимопонимание. Брак будет счастливым и материально удачным. Отношения могут быть стать хорошими. Свадьба. Супружеские узы. Это замечательное отношения. Сразу брак. Так, совет какие могут быть? Гнев, разногласия. Прямое положение. Споры и разногласия примут опасный наоборот? Если не вовремя если их вовремя не прекратить. Проявите такт и понимание, чтобы разрешить конфликт. Всегда нужно разговаривать. Так. Вознаграждение. Прямое положение. Усилия будут сверхмерно вознаграждены. Вам уже надо отблагодарить окружение, иначе судьба повернется к вам спиной. Вообще всем нужно говорить спасибо. И самим себе говорить спасибо, и окружающим людям. Так, ревность, препятствие. Прямое положение. Вы будете счастливы. Любовь вернется. Ревность и ссоры останутся в прошлом. Чувство огрепнут. Все, что было в прошлом, ревность недопонимание, остается в прошлом. Любовь возвращается. Имущество. Ожидается превращение капитала. Возможно, наследство. Ваш успех будет значительнее благодаря вашим усилиям и знакомствам. Лучше всегда рассчитывайте на себя, в первую очередь. Так, несчастье беда. Прямое положение. Ваша пассивная халатность к себе и к окружающим приведут к беде, и только активное противодействие выправит ситуацию. Вам надо быть всегда внимательными ко всему и серьезно относиться нужно к жизни. Враг потери. Прямое положение. Критика из-за ошибки нанесет серьезные раны. С вами будут несправедливы, но вы должны ждать, когда вы уляжете и все пройдет. Ожидание. Не ссориться ни с кем. Послушать, что скажет. И попытаться понять, почему так говорят. Неприятности. Прямое положение. Неприятности будут преодолены и обращены на пользу в скором времени. Близкие друзья помогут вам. Так, обман, и мошенничество. Прямое положение. Обман и махинация против вас вовремя раскроется. Зачинщики Защи... понесут наказание. Так, давайте-ка еще посмотрим по поводу финансов. Что у нас с финансами? Так. Важное известие. Прямое положение. Неожиданное известие Предложение предложении по службе перемены будет значительны. Если окружение останется прежним. Так, а финансы что у нас? Верность, преданность. Прямое положение. Вы окружены дружбы и преданностью. Тебе произногласия между друзьями могут повредить этому. Надо стараться, чтобы все спокойно, мирно жили и не было никаких ссор. Так. Гадалка. Гадалка у нас гадает. Так, здесь женщина. Хочет дать совет, гадалка. Давайте посмотрим, что же она даст. Гадалка. Гадалка. Какой совет? Печаль. Прямое положение. Уверенность в своем, своей правоте окупит страдания. Обидчики принесут извинения. Люди поймут ваши добрые намерения и отблагодарят вас. Так, еще что бы хотела сказать нам, гадалка. И Это вышло вот женщина-гадалка. И вот обращение тоже к женщине. Еще может быть, что сама женщина, явля... вот, вот эта женщина она сама является гадалкой, и сейчас эта женщина, она может находиться в печали. И вот сама себе совет может давать. Так, гармоничные отношения, прямое положение. Дорожите друзьями, укрепляйте эти отношения, они принесут вам пользу. Тут мужчине нужно ценить женщину. Так, удача, счастье, судьба, прямое положение. Источник вашего счастья в прекрасном счете, вдохно... вдохновение в дружбе, работе и даже повседневности. Между женщиной и мужчиной должно быть всегда доверие, понимание, дружба. Так. По поводу финансов. переменным превратности, прямое положение. Вас, аж, вас ждет потеря нужного, нужного человека или связи. Это вполне возможно губительно отразиться на ваших текущих планах. А вот и финансы, богатство, изобилие, прямое положение. Ваши успехи в бизнесе – это путь к большим деньгам. Упорный труд, удачные сделки, советы друзей, путь к процветанию. По поводу финансов. У вас уже есть богатство, и вам нужно ценить то, то, что у вас сейчас есть. И также у вас может быть богатство в скором времени, которое нужно будет ценить. Но само богатство это то, что вы сами у себя есть, что вы можете думать о том, о чем хотите, что у вас имеется богатство семья не только там что что-то там это вот материальное, что можно как бы потрогать, увидеть, вообще почувствовать богатство чувствуется, когда вы чувствуете любовь, чувствуете заботу, доверие, дружбу, это вот самое главное богатство и вообще богатство это самое главное то, что наша планета Земля она ценная для нас, она нам дает богатство и обязательно нужно ценить вообще нужно ценить все то, что у вас есть. И себя говорить. Спасибо. Всем пока.